Всем привет, друзья! Ну что, отдохнули, пора работать. Всю скотинку мы уже покормили, но ну, нам нужно вывести вот эти э, органические удобрения и еще почистить полностью наш крольчатник. Ну а там бог батька. Вперед! Наверное, тонна, блин, ну почти тонна. У курок сейчас уже намного чище, правда уже они вот одно место разгребли. Вот здесь, ну ладно, намного чище все равно получилось. Ну, и у этих тоже самое. Все. Поехали. Там грязь сейчас такая. Наши дрова. Огород. вот ли мы 15 минут накопали одну тачку навоза на сегодня план еще заделать вот здесь отверстие убрать это и забетонировать оказывается Женка вышла сказала а тыкнул пальцем так как мы никуда пока сейчас не денемся потому что мы и варим мы почистили пока одну сторону метелку еще не обметали честно курки выскочили две будем убирать то есть здесь вот так а вот там вот так. А, Также, друзья, помню, смотрел вот. ролики других людей. И сам себе думал: блин, когда же мне будет паутина, они а на улице будут сидеть, как это а, настал час, и у меня паутины, поэтому будем сейчас это все потом метелочку убирать, чистить. Чтобы все было культурно. По поводу сена, что там внизу было? У нас огород большой, больше 50 соток, поэтому удобрения нам нужно не покупать же, правильно? А, то, что сено падает на пол, видите? Это корольчика делает гнездо, блин. Что-то как-то непонятно она делает. Контролировать надо. Судя дело того, что мне легче копать здесь навоз. Виллы взял и пошел. Ну все. Первый рейс погнали. Потом дальше здесь. Ну что, друзья, все, выкопал навоз со второй стороны. Осталось работать только для жинки. Убрать паутину, подмести. Ну, как-то так, друзья Получилось у нас небольшое количество Здесь немножко подгребли Получилось небольшое количество Песок подобрали Осталось нам на сегодня заделать это отверстие Так как у нас здесь вот есть Такая большая проволока Она была натянута для нашего пса Поэтому нам всему псу нужно сделать еще будку Оставай с нами, друзья Друзья Ехал, короче, навоз Вывез органическое удобрение Там это, нарезаны были чурки Думаю, ну ладно, ну, завесить его, начало колоть Женка вышла наконец-то говорить, варит суп Ну ёбра этой, сколько там надо его варить, день, наверное А потом, в конце рабочего дня скажите, Как я устала, в магазин хожу и все остальное. А тут, ну так, потихоньку сельская жизнь вот. Такая вот у нас хорошо котел, поэтому, ну, даже вот такие можно закинуть к котел. Там, между прочим, уже первый рейс этой. Как потом? там бульбы для а, этих, Свиней уже сварилась. Сейчас будем второй ставить корыто. Как раз и дровишек подколем. Ой, господи. Да ёпас это. Ну и все, с третьего раза в стопудов Честно, на целый день не хватает времени Стать дровами заняться а так, по ну, чуть-чуть В течение дня Там-сям, там-сям Все, Юлька, заканчивай Потому что осталось пару чурок А я потом пойду это. А дальше Сверхом бореть Для собаку будку делать Друзья, продолжается строительство нашей супер-пупер-будки Да, она без утеплителя Она со старого советского шкафа Она из апила грубо говоря А нам не надо И Рексу нашему не надо Супер-пупер-это Кладовка так, чтобы лежать не на земле Можно было бы это еще на саморезы Но Пойдет <рес> Рекс в ожидании Что же мне сделают Еще Ну что, друзья, все Сейчас заполним мы нашу будку Золомой Отвалите, пожалуйста Ой, Рэкс, этот На гадик вот, Орэк. О, сейчас мы... Ага. Так, вы не делали, да? О! поломки, ему ой, туда, чтобы тёпленько было. Так, у нас здесь во дворе... И убраны. домик сделали, так домик. Домища. Был еще у скафа. Здесь я еще не убирал, честно говоря пока уборки. Рекс? Валентина. Ну, как домик? Класс? Нам только может Рекс об этом сказать Класс или не класс Одинок, ты... У нас во дворе, здесь самой будки до этого места Сделано что? Проволока. Да, да, да. Бегу. Бегу. Он еще пока не понимает, что его повесили на цепочку. Ой, боже. Хорошо. Это ваш дом. Да. Ну, как-то так, друзья. Все. Отдых, обед, а потом мы будем делать дальше финальный. Проволоки ему хватает, цепи удлини, Ну, удлини, просто заклопал он бегать тут. Ну, не да. Не столько к нам, а еще к нибудь забежит и потом наделать каким-нибудь Делал, Все, друзья. Оставайтесь с нами. Продолжение следует. Нормально. Пойдет ему. Женка выгоня, буду с тобой спать. Да, всё, я думаю, места вам там не хватит. О, Видите? Позляю, Красота. Как будто там лежит. Не хочет вот там Нет, не хочет. Ну, На хвост только соломки нацеплял. Да, Ракс? Большой обед. Ну, или перекус. <свят> все, скоро идем работать дальше Ну что, друзья, вот уже вечер Рекс, как вы понимаете, уже в будке сидит Рекс, уходи сюда Уходи Видите, уже в будке все положено сенарник мы не доделали Ездили в город Надо было и в город Мотоблок на месте Кольки все спрятались На улице уже, наверное, часов 7 Может 8 Красота красота все друзья всем счастья здоровья семейного благополучия берное небо над головой всем пока друзья